Меня зовут Марина. Я очень люблю собак. Я вам сегодня расскажу, как можно с ними легко заниматься чем-то веселым. Презентация называется «Кликер и его вот друг печенька». Собственно, кликер – это вот такая штучка. Переключай. Да, они бывают совершенно разные. По сути, это пластиковый корпус, внутри которого находится металлическая пластинка. Он может быть с кнопочкой а, может быть, просто э, нажимать нужно на саму пластинку. Ну и маркетинг, они есть с указками, на палец, есть, которые кликают тихо, есть, которые громко, регулятор громкости там бывает встроенный, куча всего. В общем, оно производит такой звук. Ну, у меня собака среагировала. И это основная его функция. То есть он производит щелкающий звук. Переключаем. А, немножко расскажу про историю. Изначально кликер применялся в уличных оркестрах, такой вот простой. Они отщелкивали ритм. И также во время Второй мировой войны, вот в 1944 году, в 101-й авиадесантной дивизии американской армии он входил в обязательное снаряжение, потому что использовался для опознавания, для того, чтобы солдаты распознавали друг друга, ну, как бы война, дымно, понятно, что белые повязки может кто угодно там на плечо повязать, например, они щелкали, у них там был щелчок и ответ два щелчка. И это достаточно многим солдатам спасло жизнь, потому что они ну, могли узнать друг друга. Считается, что кликер вообще ввела в дрессировку Карен Прайер в районе 90-х годов, но на самом деле первыми его использовали Мэриэн и Кэрилл Брэндланды, они были учениками Скиннера, который разработал э, теорию оперантного научения животных, ну, вообще, в целом. Оно применимо к животным, применимо к людям. там Принцип одинаковый. Они пытались ввести его в сороковых годах сначала в дрессировку, потому что они считали, что э, те методы дрессировки, которые использовались до того, они были не настолько эффективными, потому что когда животное не получает точный маркер желаемого поведения, оно либо предлагает все подряд, либо оно не понимает вообще, за что его поощряют. А поощрение, оно всегда запаздывает. То есть вы не можете дать, ну, можете, там, например, собаке выдать печеньку в тот момент, когда она что-то сделано, но это не всегда возможно. Вот. Затем они попытались в 50-м году, снова потерпели неудачу, хотя они занимались очень много, и, например, в Википедии на их страничке написано, что они выдрессировали 15 тысяч животных, 150 видов. Но эта работа вообще гигантская, там начиная от устриц рыбок, и заканчивая дельфинами. Здесь на картинке видите, собственно, принцип оперантного научения. Это фото сделано было в 40-х годах, когда в американской, по-моему, в американской армии был проект по разработке голубей-наводчиков ракет. Учили голубя тыкать клювом попадать в цель, ну, в точечку, да. И за то, что голубь, если голуб клюет любое другое место, он ничего не получает. Если он клюет там, где находится точечка, он получает какое-то поощрение. Так что пощение и условный сигнал. Обычно это клик либо свисток. И основной принцип, как бы оперантного Научение в том, что маркируемое поведение проявляется чаще. То есть, чем больше вы поощаете какое-то определенное поведение, чем чаще оно появляется. Чем чаще я пощаю собаке спокойствие, тем чаще оно проявляется. Ему сегодня тяжело, он уже устал. Лезет на Вот. Используется так называемый принцип положительного подкрепления. То есть, сделал что-то, получил печеньку. Собственно, про печеньки. Я когда готовила презентацию еще ну, вот на репетициях, поняла, что про печеньку я как-то ничего и не рассказала. вот. Поэтому я сейчас буду наверстывать. Что можно использовать? Вообще, печенька — это собирательный образ, который я использую. Мне нравится это слово. Это может быть что угодно. Это может быть специальное лакомство, это может быть еда, которую вы используете во время дрессировки, так называемая, ну, называется еда за работу. Это могут быть какие-то действия, либо события, например, если собака хочет на руки, вы ждете, пока она успокоится, и разрешаете ей залезть на руки, там, погонять голубей, залезть в озеро. Не, не, не так суть важно. Важно, чтобы вы использовали то, что животное, ну, я говорю про собак, но Понимаете, да, что применимо, в принципе, к любым животным? Важно, чтобы вы использовали то поощрение, которое в данный момент желаемое. Желательно использовать наиболее желаемое, и оно очень сильно влияет на мотивацию. То есть если вы берете невкусную еду, собака может сказать, ай, поем потом дома из миски, не очень-то больно и хотелось. Вот. Если вы используете что-то вкусное, то э, работать она будет с гораздо большим энтузиазмом и большим желанием. Давай. А, что, ну, сейчас я расскажу немножко про зарядку кликера. Мне нужна будет помощь. Выдайте мне, пожалуйста, помощь. Вадим. Апачей, иди сюда. Иди-ка. иди -ка. Хорошо. Что такое зарядка кликера? Ну, собака знает, что мне еда. Понятно, у меня благухает из кармана. Хорошо. Самое первое упражнение, которое описано во всех книжках по кликер-тренингу, независимо от животного, что вы, вы объясняете собаке, что происходит. То есть вы кликаете и показываете, что за это будет что-то приятное. О, я уронила себе. Давай. Хорошо. Собственно, все, несколько подходов и собака уже, вплоть до того, что, ну, с собаками все просто, все, хорошо. Иди к Вадиму, к Вадиму, э -э. эй хорошо. Собака, видя кликер и видя, что вы берете что-то в руку, они уже такие, да, отлично, сейчас будем работать, сейчас будем играть. Что такое холостых щелчков не бывает? Это очень важное правило, вы должны понимать, что чем лучше заряжен кликер, тем проще вам, ну, заряжен в кавычках, тем проще вам работать с животным. Поэтому даже если вы кликнули и ошиблись, вы все равно должны животное пощить. Это ваша ошибка, не собаки, что вы кликаете не вовремя. Соответственно, для наработки тайминга человека существуют тоже такие, ну, достаточно простые упражнения, например, можно подкидывать мячик. И кликать, когда он на высшей точке находится. То есть вы нарабатываете себе э, до автоматизма способность кликать вовремя. Оно быстро достаточно нарабатывается. Ну, это э, я забежала немножко вперед. Э, какие животные подаются кликер дрессировки, кликер тренингу? Все абсолютно животные. У Карен Прайер в книжке "Несущий ветер" про дрессировку э, дельфинов в дельфинарии. Описано, что у нее один из сотрудников научил Гуппи прыгать через барьер над водой. То есть он постепенно поднимал палочку, палочку, и она научилась прыгать прямо над водой. Угу. А, так, здесь будет два блока. И небольшое отступление. Я бы еще хотела обратить внимание, что есть э, такое понятие, как дрессировка с кликером, и есть кликер-шейпинг. Дрессировка – это когда вы собаку наводите Например, на какое-то действие, да, и когда она сделает, вы кликаете и поощряете. Шейпинг – это если вы собаке, ну либо какому-то животному предлагаете э, просто что-то сделать. Например, вы ставите перед ней табуретку, и э, собаки постепенно учатся предлагать просто максимальное возможное количество, что, что они могут придумать, что можно с этой табуреткой сделать, там, или с игрушкой. Мои знакомые, э, одна собака сажала, предложила сажать игрушку на вторую ее собаку. То есть она брала мишку, шла и сажала его, ну, как бы укладывала сверху на другую собаку. Что, это может быть что угодно. И потом просто э, какие-то вещи, которые вам нужны, они э, или там какие-то трюки, они подкрепляются и ставятся на команду. Э, в правой стороне описаны основные э, как бы этапы. То есть, вы объясняете животному, что происходит, то, что я показывала, что клик, печенька, клик, печенька, заряжаете. Затем, когда вы начинаете заниматься, вы стараетесь кликать как можно более точно в момент, когда животное показывает желаемое поведение. Пощение может быть отложенным. Например, вот у меня сейчас собака легла, и сейчас ему можно дать что-нибудь, когда он полежал уже какое-то время. Да? Либо, например, вы делаете комплекс упражнений и даете печеньку только в самом конце. Либо, например, собака находится от вас далеко, вы хотите, чтобы она бежала столб, она столб бежала, э, в момент оббегания вы кликнули, и она к вам добежала, и тогда вы ее пощили. Это тоже будет считаться э, отложенным пощением. Скорость работы подбирается очень индивидуально. Опять же, с конкретно моей собакой это всегда очень быстро нужно, потому что он быстро перевозбуждается, и все, я не могу работать. С какими-то собаками, наоборот, надо помедленнее, ним надо подумать. Они такие, ну да, ну, может, сяду. Такие разные собаки. Вот По поводу, если у вас что-то не получается, есть тоже в. Уже такие сформулированные три принципа. Либо вы собаке плохо объяснили, например, не зарядили кликер, или она не понимает, что вы хотите, от нее, возможно, ей нужно помочь. Плохо собаку замотивировали. Это конкретно по поводу там, невкусная еда, холодная вода в озере такое. Либо собака плохо себя чувствует. Собаки часто отказываются работать, когда у них проблемы со здоровьем. Это часто списывается на лень. «Ой, он на меня забивает», но к этому я считаю, что нужно быть всегда очень внимательными, потому что, например, ну, гроза всех собак пероплазмоз проявляется в первой самой стадии тем, что собака становится вялая и не очень жизнерадостная. О, здесь много пунктов, я решила их не убирать, но я не буду их читать с презентации. Это плюсы занятия с кликером, я остановлюсь на трех, которые кажутся мне наиболее важными. Это безэмоциональность, потому что, когда вы собаке что-то говорите, что-то произносите, вы все равно с ней эмоционально общаетесь. И кликер позволяет, это всегда одинаковый звук, одинаковой продолжительности, одинаковой тональности, и он не заводит собаку эмоционально дополнительно. Потому что можно сказать, например, использовать вербальный маркер, да, можно сказать да, а можно сказать да, а можно сказать да. И собака каждый раз будет по-разному реагировать. Скорость обучения, ну, опять же, чем более точно вы подкрепляете желаемое поведение, чем чаще оно проявляется. Если вы прям точненько-точненько подкрепляете вот тот момент, когда собака садит, например, попу на пол, соответственно она будет чаще не замирать там по дороге, не садиться и вскакивать, а именно вот момент усадки. И кликер очень сильно развивает в собаках инициативность, желание работать, э, при условии, что вы правильно к этому подходите. Да. Угу. О, я что-то там пропустила. Ладно. А по недостаткам скажу, как бы преимущество. Я, видимо, пропустила одну карточку, ладно. По недостаткам. Я, например, часто забываю кликер дома. Реально часто, когда он нужен, он всегда в какой-нибудь дальней сумке. Вот, но это небольшая проблема. Можно использовать, я часто использую вербальный маркер. Тайминг. Тайминг – это скорость, с которой вы работаете, и его точность, точность работы. Если вы не попадаете в желаемое поведение, собака начинает предлагать все подряд, например. Либо если вы слишком поздно кликаете, она предлагать начинает не то. То есть нужно четко понимать, что вы хотите. Ну, оно не то чтобы не, прям недостаток, но это скорее, наверное, даже сложность. Потому что э, есть люди, которым сложно. Например, они тоже такие медленные. Но это все нарабатывается до автоматизма и э, просто требует времени. Низкая пищевая мотивация есть у некоторых собак, которые, ну, они не любят есть. Для э, некоторых навыков, э, пол, ну, получается так, что какие-то навыки можно наработать, например, с игрушкой, какие-то там с озером, а какие-то только с едой, потому что нужно выдавать пощение очень часто. Игрушка не позволяет выдавать пощения каждую там секунду, две, три. Поэтому, ну, тоже это как бы, блин, ну, не недостаток, это сложность. Ага. Что можно использовать вместо кликера? Я уже говорила, что кликер, по сути, это маркер желаемого поведения. Можно исп... Я пользовалась достаточно давно крышечкой, э, долгая крышечка детского питания, она тихо кликает, дома удобно. Щелчок языком, ручка, жестяные игрушки, все, что вы придумаете, э, если звук будет... Одинаковый, и достаточно вы и вы можете произвести его быстро. Все ложись вон там. Что было? Там вопрос. Добрый. Вот так. М -м? Скажите, у вас там был вот бы ящик, показан с голубым. Бы. Это не ящик, с кинораслучением был? Да. Yes. А, про Павла, вот, то есть это все это понимаю, методики Ивана Петровича Павлова по условному безусловному? Скорее, yes. ну они там частично, я честно не сильно углублялась, они частично шли а, параллельно, а частично расходились. И насколько я помню, Скиннер просто раньше это все начал. Нет. Нет. Ну, значит, я, честно, я не углублялась именно в сравнение с Павловым. Я знаю, что у Павлова у него было отношение к животному, как к набору рефлексов. И в этом была его ошибка. Потому что слишком много влияет на работоспособность, в частности, ну, животным. У него было много. Спасибо за вопрос. А скажите, пожалуйста, по поводу отложенного э, прощения, э, как ну, максимально сколько можно, вот, чтобы собака или не собака была? Как... А это индивидуально, как вы приучите? То есть... То есть, если собака знает, ну, понятно, что не надо делать это в течение дня. Они, ну, Но у меня, ну, у меня работает где-то в районе получаса. То есть если у меня собака там не погнала кошку на улице, я говорю, отлично, молодец, пошли домой, я дам тебе косточку. Мы приходим домой, он такой, ну что, ты там что-то мне обещала? То есть ну он помнит. А, да, да. Ну оно, оно нарабатывается со временем, постепенно. Сначала вы должны стремиться к тому, чтобы подкреплять первые там 2-3 секунды. Спасибо. Спасибо за рекламу. Скажите, а если вы постоянно используете положительное подкрепления после выполнения какого-то действия животного, не снижается ли у него мотивация после этого? Наоборот, повышается. Так, если вы, возможно, читаете книгу, если не ошибаюсь, от имя, «Не рычись на собаку», да? Right? Да, Она предлагала использовать боятельное положительное подкрепление, только после того, как живот не исполняет идеальное действие, то в этом случае она ожидается печенье. Смотрите, у вас немножко все в кучу. Когда вы только объясняете собаке, что вы хотите от нее, вы используете положительное, ну вариативное, оно тоже положительное. Оно просто не всегда вы пощряете каждое действие. Когда оно становится стабильным, вы вводите вариативное, вставите э, на команду и вводите вариативное. То есть, там, три раза сел по команде, получил, на четвертый раз – хорошо, молодец, умничка. Это способ, как слезть с лакомства. Ну, есть легенды о том, что те собаки, которые на положительном подкреплении, там, на позитиве занимаются, да, они всегда на еде. Вот вариативное подкрепление – это способ слезть как раз с еды, когда вы собаку постепенно переводите на словесную похвалу на похвалу общением с вами. Общение с вами это тоже положительное подкрепление. Оно, как бы, собака, если его хочет, да, если у вас с собакой хорошие отношения она хочет с вами общаться, то для нее это тоже будет положительным подкреплением. Тут вариативность тут только в, когда вы еду даете. Да? И постепенно частота просто снижается. Ой. Здравствуйте, а вы используете кликеры для дрессировки? Давайте полный вопрос. Ну, в общем, я сейчас слышала, что вы используете такие шарники, которые на него бьют плохо или что-то такое? Я не, нет, я не пользуюсь шо. это положительное наказание. Но ну, есть такие квадранты оператности, там есть положительное подкрепление, отрицательное подкрепление, положительное наказание, отрицательное наказание. И шо является положительным наказанием, то есть это аналог того, что вы собаку бьете. Например, ну, то есть вы можете дать за трещину, можете шар, шарахнуть ее током. Там даже виб-ошейники, которые. Там есть шкала такая, они могут вибрировать, да, могут бить током слабо, потом по чуть-чуть больше, чуть-чуть больше, больше, больше. Вибро-ошейники используются с, э, слепыми, э, с глухими собаками, потому что, ну, чтобы не держать все время на поводке, но это вибра. Вибра это как у вас вибрирующий телефон, да, и он служит просто для того, чтобы собака на вас обратила внимание. Э, положительное наказание я... Ну, все люди, иногда я руна на собак, потому что я псих, это правда, э, но важно, чтобы это не было... Э, Мера воспитания, да, то есть у меня собаки знают, что иногда я псих, иногда я ару. Младшую собаку я кормила в тот момент, когда, я, то есть я ей ставила свой ор на положительное подкрепление. Я ару, значит, все отлично, потому что она такая робкая, она боялась. Вот. Шо используется в нормативной дрессировке, используется в ИПО, например, если знаете, используется в защитно-караульной службе, но ну, у меня подруга делает ЗКС на, только на положительном подкреплении. Она ушла со Шоу, ушла со Строгачей, и она говорит, что у нее собаки вообще потрясающе раскрылись, стали очень злые, потому что они не боятся теперь. Они контролируют четко, когда им можно проявлять, а когда нет. И когда им можно, они уже там прям отрываются на всю катушку. Спасибо. У меня сотрудники вопрос. Короче, э, если используешь клик-интрессировку, то словесные маркеры и словесные поощрения больше мешают или вообще это не имеет значения? Это не имеет значения. Все. Ну, так же, как ты можешь э, э, например, двух собак, да? одна лежит, второй кликаешь. Либо одной говоришь, второй кликаешь, либо одной и той же собаке кликаешь и говоришь. Просто словесный маркер, он дольше. Он не хуже, но он дольше, пока вы там, пока оно дошло отсюда, отсюда сюда, потом отсюда сюда, потом отсюда сюда, а кликнуть, ты уже, ты увидела, сразу кликнула. То, То, То есть, есть оно есть просто быстрее. Кликать просто даже без слов. Или так просто... кликать и надо без да. слов. Просто... Маркер должен быть один. Только один. Либо ты кликаешь, либо говоришь э, там да, есть yes, что угодно. Потом можно похвалить. То есть кликнула, покормила, похвалила. Вот так. Все, Это методика, как я понимаю, на чтобы выработать какое-то положительное поведение собаки, да? А можно ли использовать, чтобы отказаться? Но если собака плохо себя как-то ведет, может ли это как-то использовать? Да, использовать для коррекции поведения. Не важно, что вы подкреп... Вы подкрепляете желаемое поведение. Это может быть собака лежит, а может быть собака сидит, а может собака стоит в стойке. Это не важно. Кликать удобно, например, при коррекции агрессии, потому что это получается сделать быстро. Если собака ест, когда она сильно возбуждена, да, там зооагрессия, например, когда собака бросается на другую собаку, вы держите ее на расстоянии, на котором она все еще е Ну, потому что расстояние до раздражителя э регулируете. И на том расстоянии, где она еще ест, вот она смотрит на собаку, вы кликаете и кормите. И это будет коррекцией агрессивного поведения, потому что потом оно перетекает э в то, что собака видит другую собаку, она сразу смотрит на вас. Тогда вы кликаете за это. Уже, то есть это ну, уже следующая ступенька. Потом за то, что вы прошли мимо, там, прошли мимо, 10, прошли кликнули, через 10 метров еще кликнули. Поэтому, да, в коррекции, конечно, она используется. И вот еще там, наверное, девушка. Спасибо Скажите, а как долго То есть через какое время у вас вознаграждения? Очень быстро в зависимости от того, какое вознаграждение вы используете. У... Ой, я не помню, не помню название книжки. По-моему, Кликням она называется. Русское руководство по дрессировке с кликером. Там указано что-то порядка 2-3 занятия. То есть вы берете, грубо говоря, там 10 кусочков, вот это у вас одно занятие, клик, кусочек, клик, кусочек, через день там, или через два повторили. Желательно не чистить, чтобы собака у вас не переутомлялась, потому что, опять же, возбудимые собаки, им тяжело. Да, то есть, и вы в зависимости от того, насколько у вас собака э, стабильная, вы можете это сделать три дня подряд, можете сделать утром раз утром, раз вечером, там, а можете сделать в течение недели три раза. Ну, тут индивидуально. Но вообще они быстренько просекают. Это же легко, клик, и сразу поели. Все, вопросов нет больше?